сидит ловит бегемота на удочку. Все, в У них Не было огня, но было уже мешало. Все, купайте. Здесь реально мудаки, и есть очень хорошие люди. Приехали в долгожданную Бурундию. Ох, как долго мы сюда ехали из Танзании, из границы с Кении, наверное, 900 километров до Бужумбуры. По таким себе дорогам, дороги были средние, в целом были хорошие участки, но были и ужасные участки. Значит, Бурундия – это страна, затерянная там в центре континента африканского. И мало кто сюда едет. У нас на визе стоит номер 41. Это значит, что за 17 год в Бурунди в московском посольстве было выдано всего 41 виза. Вот так вот. Представляете, какой в стране туризм активный. Hello! Франко-говорящая сторона, никто не говорит по-английски. Это добавляет ей такого, знаете, колорита шарма. Бужампура стоит на берегу озера Танганика. Хотели в нем искупаться вчера, но нам запретили, сказали, бегемоты вас съедят, купаться нельзя. Вот, поэтому купаться будем в другом месте. Танганика нам не далась для купания. Очень бедная сторона, очень много военных с автоматами, с оружием. Ну, в принципе, достаточно миролюбивая. Сейчас вот наш отельчик. Отель Dolce Vita. Лучший отель Бужумбуры по версии TripAdvisor. Стоит 80 долларов. Пока мы спали, чуваки ночью помыли нам машину. Сейчас пришел, открыл вам дверь, чтобы они еще эти протерли. Порошки. Потому что пыли дофига. Вот, ну, в Африке часто так. Ты приезжаешь в отель на грязной машине, а тебе охранник ночью моет ее. А утром ты можешь дать ему чаевые за это. То есть такой без, без тарифа, без всего попрошены на 5 долларов. Да? Пусть радуется. Но вообще Бужумбура, Бурунди очень бедная страна. Очень бедная страна. Это крутой район, здесь хорошие хорошие дома. Видите, все заборы с решеткой. Колючая проволока. Все как полагается. После долгих рассуждений вчера решили пойти в национальный парк Русизи в Бурунди. Здесь мы сейчас будем ловить змей и кусать их. Вот. А, Густав, ищем крокодила Густава. Он говорит, где то здесь был? Нет, он говорит, что здесь клетка приготовленная для Густава, когда его поймают. В общем, для тех, кто не знает, Густава, это такой местная легенда, крокодил-людоед, который нападает на людей и съедает их, если они плохо себя вели. и они приготовили для него специальную клетку, в которую они посадят его, если его поймают. Но его не могут понять, сколько уже, 50 лет? Его один раз даже поймали. Он разбил стены и сбежал. Да, он все сломал и убежал. Они надеются поймать его еще раз. Нашли ледяги Попотама. О, правда? Да. Нет, нет. Он, пошел, он пошел туда. Нет, нет. Да, вот его тропа. Выходит сюда покушать ночью. Вот, в общем, сейчас мы по этой дорожке возвращаемся назад. Надеемся, нас будет ждать катер, который отвезет нас на озеро Танганика и спьем чистейшей родниковой африканской воды. Татьяна, вы будете? Я подумаю, я посмотрю, когда все покьют. Когда вы, Рома, а сделаете это, глоток. А это же не сразу эффект проявляется. А африканизация начинается попозже. В древней пирамиде цивилизации Бурунди нам выдают специальную форму, которая отпугивает бегемотов. Да. Вот наши лодки уже готовы. Да. Значит, я поплыву на этой, она хоть выглядит целее. Та, да, он совсем с дыркой какой-то. Hello, amigos. Бонжур! Как Все, даже французские знают, молодцы какие. Такие маленькие уже французские Ой, знают, не да? <laughs> Все, надели на меня тоже специальный жилет, который спасет меня от бегемота. Идем на лодку погружаться и будем сейчас забуримся в самое сердце африканских джунглей. Мы сейчас находимся на самом деле на границе Бурундии и Конго, ну и Руанда тут еще рядом. И Танганьика является местом активной контрабанды, потому что люди между этими тремя А-4, еще еще же Танзания здесь рядом, они курсируют на катере, никакого по гран-контролю поймать невозможно. По ночам перевозят всякую всякий став, всякую фигню. Что там им надо, не знаю. Бензин, сигареты, что обычно контрабандируют. Людей, оружие, наркотики. Хотя какие здесь наркотики? Бензин, сигареты обычно. Ну иногда может быть чучела животных там или если где-то охота была, мясо, какое-то еще что. Птицы. Это утки. Птицы Южные. Это утки А. У него книга есть это, Да, и пеликан, и мураво тут есть Подходит к ним? Вот мы видели бегемотов, точнее, Бегемот. загии, их уши все. Один утонул, второй тоже утонул Это что, всех бегемотов мы пока видели? Сидит, ловит бегемота на удочку. Горы Конго. И откуда туда мы пойдем? Ну, да. Город, а да? да. Вот. Граница реки Русизи, которая несет грязь и землю и озеро Танганьика. Вот прям встречающая четкая. Да, это из-за разности, из-за разной плотности и из-за состава воды. Остановите. Несет землю. Все такое, а танганика чистая вода. Вот здесь можно два. Все, купаемся. Окей, вы он тоже Вон там вот Бурунди, Бужумбура. Вон там вот уже Танзания будет вдалеке. Вот здесь Конго. А там вот впереди далеко Руанда, но ее отсюда, наверное, не видно. рыбу поймали, это конголезский... Чего вы хотите купить, нет проблем. Вот такое устройство, которое придумали хитрые бурундицы, Когда не было... Еще в те времена, когда у них не было огня, они строили вот такие штуки. Клали сюда сено, и под солнечными лучами оно загоралось. И потом готовили. У них не было огня, но был уже металл. По парадоксу. Вот камень и Стэнли, исследователем Африки, которые здесь стояли и обсуждали свои планы и делились впечатлениями от поисков реки Нил, истоков Нила. Так, вон толпа людей налетела. Привет! Бонжур! Все, всю деревню собрали. В самом центре страны Бурундии национальное достояние Национальный монумент, масло-масляное, но это так, прекрасное архитектурное творчество. Находка. Находка, на. да. В самом сердце национального монумента находится фонтан с родниковой водой, откуда берет исток Нил. Похоже голубой, потому что фонтан выполнен в голубом цвете. Татьяна, да. вот вроде бы, э, как это сказать, интелли, интеллигентная женщина, преподаватель фортепиано, И а пошли ли, ноги в фонтане мыть. я не человек? я хотела всех порадовать, включить фонтан. Тоже не получилось? Но он заржавел. Оно там, да, оно прям там сильно закипело, я правда не смог. В грунде очень распространены зацеперы. Люди на велосипеде подъезжают, но у них в руках крючок. Если в горочку он цепляется крючком за машину, а если с горочки просто держится рукой. И вот так вот едет. Все, все, все, все, все, все, все, все. Ну да, мы сейчас где-то с 40 в час едем, то вон этих зацеперов много. Ну а что педали крутить лень. Я... Как дела? Хорошо. Я... Я... Я... динаров. <laughs> Ладно, Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Мы выходим из Бурундии, да. вот такое окошко, сейчас нам поставят штамп по выезде, и мы пойдем Ос. в Руанду. Ну, Руанда выглядит цивильно, там вон какие-то уже... Распать такой, я сразу понял, что там граница. Распать уже здесь, кстати, положили. вот здесь. они уже сказали, ладно, мы и вам положим, тут 100 метров все И Это уже стоят, да? Не, я думаю, это просто контроль. Вот так вот выглядит граница Руанды, здесь мы оформляем машину, вон там оформляем паспорта. Все поставили? Так, ну срочно. Поздравляем курить. тебя. Город Кигали произвел на нас первое впечатление своей аутентичностью и яркими огнями. Вот улицы все сияют. И горят разные цветами. Да. Идет бойкая торговля. Никто не спит еще. Мы выбираем себе отель. Вот, пока. Да, пока. Вот это все. Да, предложение отелей. Серега пошел смотреть. Какой из них самый? в общем, смотрели мы смотрели на той улице отель себе ничего не выбрали и заехали в другой отель отель номер у нас на 35 этаже одна из главных достопримечательностей Кигали. это мемориал геноцида вот мы сюда приехали Парковались. Сейчас пойдем посмотрим. Фишка в том, что в 94-м году здесь за 100 дней было убито более 1 миллиона человек. При населении страны 8 миллионов человек. Вот Это все происходило на расовой почве. Сейчас мы пойдем посмотрим, как это все, из-за чего, вообще история всего этого. Тяжелое место. Это музей геноцида, мемориал. Их несколько мемориалов по всей Руанде. Это был самый большой, самый крупный, известный. Небольшая история. До 20-х годов это была немецкая колония, потом стала бельгийской колонией после 20-х. И в 60-х, время парада суверенитетов африканских стран, Руанда тоже стала независимой. Началось все при бельгийском правительстве, когда они измеряли физические характеристики тела и выявляли разные закономерности делили всех руандийцев на расы в итоге они поделили на тутси, Хути и еще одну расу забыл название Тутси было 15%, Хути было 84% и 1% был остальных рас и правительство, которое было избрано после обретения независимости Руанды оно было из э, народностей Хути. И основным его посылом было то, что Руанда для Хути. И что тутси нам не нужны. Что тутси инородные. Что они не наши люди. И все в таком духе. Соответственно, у вот тутси были проблемы уже с 60-х годов. Они не могли устроиться на работу, детей не брали в школу, им отказывали в предоставлении каких-то услуг, и все в этом роде. И так продолжалось до 90-х годов, пока под давлением общественности и организации объединенных Наций не начали вводить законы, чтобы этого всего избежать, чтобы бороться с неравенством, чтобы было равноправие везде. Ну и тогда избрали нового президента, который должен был поддерживать права всех в том числе народных меньшинств и его лучший друг, премьер-министр, устроил убийство президента, свалил все на тутси сказал, что они специально убили президента и что Туци плохие, давайте их мочить. В общем, с 14 апреля 1994 года за 100 дней было убито больше 1 миллиона Туци. Это примерно ну, больше, чем 10 тысяч человек в день убивали милиция и обычные жители. Потому ну, что было объявлено, что хути, которые не хотят очищать Руанду от Тутси, тоже вне закона. Но вот так все это продолжалось. Потом началась гражданская война, когда ну, повстанцы и народное объединение и начали выступать с оружием против этого всего. Организация Объединенных Наций ввели контингент. И все это уже прекратилось. Но тем не менее, это огромная трагедия. Это, конечно, просто, ну, просто такая история, знаете, которую ты находишься на месте, вот там ты все это смотришь, видишь. Там, в принципе, экспозиция-то просточно. Фотографии, да, видео. Какие-то есть эти места снимать особо нечего. Там хоть, запрещено снимать было. Поэтому ничего не снял. Но смысл такой, что это очень впечатляющее место. С точки зрения того как история делалась когда началась вся эта история с геноцидом первое что сделали убили президента как я говорил выше у президента была личная охрана состояла она из иностранных наемников и собственной службы безопасности бельгийские войска выступали в качестве службы безопасности президента и когда началась вся эта штука то митингующие первое что сделали напали на бельгийских военных и расстреляли их вот здесь вот привезли схватили их привезли сюда и расстреляли но весь абсурд ситуации в том что эти спецотряд бельгийский не то чтобы не то чтобы не оказал сопротивления они побросали все оружие побросали все и сбежали и вот повстанцы поймали 10 человек и расстреляли здесь. Вот такая вот история про спецотряды, которые охраняют президента. Видите, президент Руанды, лучший друг Бельгии и Франции, всего лишь на все какими-то мятежниками был убит. С палками и мушкетами старыми и мачетами. Не, ну убит он был в самолете, но я имею в виду, что мятежники какие-то, ну просто мятежники. <музык> вот такая вот печальная история. Это самая главная достопримечательность Руанды. Когда президент был взорван в собственном самолете вместе с президентом Бурунди, они летели из Аруши, летели в Кигали. И самолет был взорван уже на подлете к Кигали. Прямо над президентским домом упали. Останки так получилось. Роковое сечение обстоятельств. Первые, кто прибыл к месту крушения, были французские солдаты, Иностранный легион. Они отцепили территорию, изъяли черные ящики, и дело засекречено до сих пор. Никто не знает точной информации, как, из-за чего, каким образом был сбит самолет. И руандийцы искренне считают, что это было предательство со стороны европейских стран, в том числе Франции и Бельгии, и то, что случилось, геноцид, все эти жертвы очень много крови на руках европейских политиков, которые долгое время поддерживали этих людей. Вот такая вот печальная история, зная которую, я думаю, никто бы не хотел сказать, что там Россия для русских, или еще что-то, потому что вся эта история продолжалась более 30 лет, а потом вылилось настоящий геноцид, когда одному просто сумасшедшему моча в голову ударил, и он за 100 дней вырезал миллион человек. Женщин, детей, стариков, просто, просто так. Потому что они якобы другой национальности. Хотя до того, как бельгийцы пришли в Руанду, они все были руандийцами. разделили их на национальности уже бельгийцы. До этого не было никаких национальностей. Вот такие вот надуманные предлоги. Татары, там, знаете, башкиры, кавказцы. Блин, все одно. Все надо жить дружно. Потому что это... Ну, не бывает так, что один человек лучше другого. Сколько езжу по Африке. Ну, вообще по миру. Нету хороших или плохих наций. Есть реально мутаки. Мудаки есть очень хорошие люди во всех нациях и самое приятное то что конечно же хороших людей больше хороших людей больше просто мудаки заметны обычно вот так что давайте будем немножко лучше хотя бы чуть-чуть